Мальчик, которого я очень хорошо знаю, однажды шел через луг, полный лютиков. Няня и его младшая сестренка были с ним. И когда они подошли к старому цветущему боярышнику, росшему рядом с изгородью, и сели под его тенью, няня взяла три ломтика сливого пирога и дала каждому из детей, а один взяла себе. Пока Джек ел, он заметил, что изгородь была очень высокая и густа, и большое углубление находилось в стволе старого тернового дерева. Он услышал щебетание, как если бы внутри было гнездо. Засунул туда свою голову, развернулся и посмотрел вверх. Это было очень большое терновое дерево. И дупло было так велико, что два или три мальчика могли бы вертикально поместиться в нем. И когда Джек привык к тусклому освещению в этой коричневой тьме над своей головой, он увидел настоящее гнездо, довольно любопытное, потому что по ширине оно было с размером с пару черных птиц, которые могли бы его построить. А еще оно было сделано из прекрасной белой шерсти и тонких кусочков мха. Короче говоря, напоминало в три раза увеличенное гнездо щегла. Едва Джек об этом подумал, тоненький голосок закричал. «Джек! Джек!» Младшая сестра спала, няня читала книгу, поэтому не могло быть никого, кто позвал бы мальчика. «Я должен пойти туда», – подумал Джек. «Я хочу, чтобы это отверстие стало шире».